Выгрузка в Excel данных из склада главного экрана системы. На уровне локальной сметы, на уровне объектной сметы и на уровне проекта были, была добавлена возможность выгрузки, выгрузки в Excel. Если на вкладке существует возможность настройки видимости столбцов, то в Excel будут выгружены именно те данные, которые вы видите на экране. Пройдемся по вкладкам. Вкладка состав на уровне проекта, на уровне локальной сметы, лока, объектной сметы, в принципе, аналогично. Посмотрим, что нам нужны именно вот эти вот столбцы. Да? Ну, пускай это будет, предположим, всего. Только всего. Мы выгрузим в Excel. Соответственно, предлагает нам сохранить. Дальше открываем, смотрим настроили то и выгрузили далее далее вкладка акты вкладка акты все что у вас здесь настроено даже может быть какая-то структура сложная да, нужные нужные столбцы у вас настроены соответственно тоже нужно выгрузить просто в Excel Далее. Договор. Если вы используете да, договоры, то иногда полезно, чтобы разобраться, что у вас находится в договорной базе, да, тоже выгрузить в Excel. Опять-таки, настрой в нужные, нужные столбцы. Ну, например, какие-то столбцы у нас не используются. Вот в данном случае здесь не введены какие-то стоимости. Соответственно, мы тоже их выгружаем. Далее, сводка. Если кто-то использует структуру сводных итогов, соответственно, результаты, которые получаются через структуру сводных итогов, тоже могут быть выгружены в Excel. В режиме прогноз, план, факт тоже выбираются нужные столбцы, предположим, нам все, вот, которые мы видим на экране, мы все хотим выгрузить. После выгрузки немного подправить ячейки. На структуре свободных итогов более интеллектуальная выгрузка. Она учитывает у нас и структуру. Да? То есть у вас получается активным. И возможность сложения по структуре и в другом режиме соответственно то же самое может быть выгружено да, когда у нас просто а, идут просто составляющие суммы соответственно мы тоже можем нужные вещи выгрузить уже выгрузить в Excel здесь тоже с учетом структуры тоже с учетом структуры а далее у нас идет таблица итогов Таблицей итогов, предположим, все эти итоги вам они нужны для того, чтобы что-либо проанализировать и так далее. Да, соответственно, тоже нужно выгрузить. Ну и дальше уже что-то с ней делать. Так, ну все, наверное.